Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Интересный. И сегодня мы играем на сервере High в такой мне режим под названием Murder Mystery. Я играю за роль Мирный житель, тут, по-моему, очень много, либо. Блин, чел, ты меня точно испугал. Я вот этого чел подумал, что этот скелет еще ходит. Я хотел сказать, это что такое? Так. Я играю за мирного жителя. Я смотрю, пока здесь никого не убивают. Нет, убивают. Но это убивают не здесь. Когда ходит только у меня. вот такие люди. Так, давайте здесь... А, это ну какой-то. Вот здесь мы все стоим. И вот... Э, очень реально подозрительно. Получается, что мы здесь все стоим. И ничего не происходит. Флеткэт uh, говорят нам, и давайте посмотрим, кто это, ага, кэт, значит нам нужно просто от котов бегать, давайте начнем, вот он бегает, давайте смотреть, если... ага, гад, вот гейт, ах гад, что ждем? по-моему не допрыгнул уже, нет? Uh -huh. Ладно, мне показалось, он просто не допрыгнул. Прошлая мини-игра у нас получилась не такая удачная, но, надеюсь, вот именно это. Именно эта игра, за которую вы должны влепить, наверное, лайк, получится очень идеально. Так, со мной бегает какой-то Рикардо Милос, как я помню, такого называют. Вот они так бегают. Они сразу же убивают, но эти точно не эти двое, это я уже заметил. Давайте не будем здесь стоять, мне это вообще не нравится, потому что ты здесь стоишь. Ууу, так, это не эти двое, окей. Господи, это где-то он там бывает, стоп просто. Так, смотрим э, территорию карты. Может быть. Так, самое главное, если мы видим какого-то одиночного человечка, лучше бегать, конечно. Убежать от него, потому что с очень большой вероятностью это он и будет. Потому что вот здесь. Вот это мне девочки не нравится очень. Да, нас чем-то еще и по-моему. Это. Ай! По-моему, мне обза, дорогие друзья. А, все, так, понятно, мы. Ой. Дорогие друзья, спасите меня, пожалуйста! А? Меня, по-моему, убивают, дорогие друзья. А? Бежим, бежим, прячемся. <Euros> не, не, не, девочки, я точно не хочу быть убит. Убит. Убитым. Так, давайте спрячусь пока что от нее. Да, не знаю. Ну, я думаю, да. она каким-то образом до суда дойдет. Так, смотрим. Но она, по-моему, убила. Этого челика. Ай, блин! Ну ты, я думал, не заметит, блин. Из меня реально. Прят... Я прятальщик. Хоть бы хны. Хотя, в обычной жизни меня не так легко и найти, если я спрячусь. Так, э, за прошлую игру вы поставили лайк, наверное, надеюсь, да. Хотя я уже какую игру проигрываю, но вот из-за этого, честно скажу, я не хочу снимать мини-игры. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, вот из-за того, что вы подскажете мне идеи сериала, потому что я это видео сразу же, говорю, снимаю э, сразу же после того, как записал то разговорное видео, которое вышло на этой же неделе. Поэтому, если вы не посмотрели прошлое видео, то надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Напишите поэтому в комментарии э, слово. М -м -м, какое же слово написать? Давайте напишите, пожалуйста, слово э, мама. Мама, да, напишите слово мама, и я точно узнаю, что вы досмотрели до этого конца, до этого момента, точнее. Так, э, что же? Э, вы можете написать мне идею сериала, если у вас есть какая-то. Если у вас есть интересная, особенная идея сериала, то вы можете ее мне написать, и с очень большой вероятностью, если она мне понравится, я ее смогу реализовать. То есть, э, полностью записать, э, заснять, смонтировать и выложить. Поэтому я надеюсь на вашу очень сердечную помощь, что вы мне см... Ой! сможете помочь. ни хренаственная роль роль маньяка так чел тебе пипа поэтому я здесь не буду я буду аккуратничать я не буду зачем мне это надо так не забудь самое главное что у меня для того чтобы убить это клавиша 2 просто я когда-то играл и как дурак забыл об этом так, давайте медленно побегаем, пока что не будем палиться, что это мы. Мы находим, блин, в самой большой комнате, мне это не нравится. Так, так, так, так. Так, меня тут спалили, по-моему, немножечко. Так, так, так, но. Ай, блин! Блин, обидно! Ну, я, я как дурак, так что палец, простите ли, ребзи. Очень обидно. Мы могли бы выиграть с вами сейчас за маньяка. Но, но, но! Так, у меня шанс очень маленький, блин, обидно вообще-то. Из-за из этого унизили шанс. То, что я проиграл за маньяка. Шанс маленький теперь, кем.